Добрый день, дорогие друзья! Всем привет! С вами канал Сочи ЮДВ. Вячеслав, Карина и сегодня мы хотим вам анонсировать старт продаж. Говори как? Одиннадцатый этаж ЖК Александрит. ЖК Александрит. Одиннадцатый этаж. И давайте сразу пройдем и покажем вам все внутри всю кухню. И вот мы с вами на одиннадцатом этаже, же, что у нас есть. Пока еще здесь ничего не пробовала, наверное? А, это самый-самый «Смак и старт». Давай покажем? Давай. Пойдем. Какая у нас видовая, самая-самая такая Пойдем. шикарная, Пускай. чтобы показать людям, что можно здесь приобрести. Лифт прямо въезжает, доезжает до 11 этажа. Да, совершенно верно. Вот это вот самая видовая, но я сразу скажу, а, да. озвучу всем. да. Сейчас мы занимаемся остеклением, то есть на данный момент мы не видим а, окна, но вот здесь вдоль всего периметра будет стоять остекление и также будут французские балконы. И еще нюанс, мы сдаем в айбоксе, вот будут межкомнатные двери, мы а, стены мы их уже можем наблюдать и а, Сколько у нас здесь квадратов? Здесь 37 квадратов, это самая видовая квартира а, с прямым видом на центр Сочи, на центр и центральную набережную на ну, море. Здесь можно полноценную комнату квартиру сделать. Смотри, вот тебе, пожалуйста, спальня, огорожена уже, здесь кухня-гостиная и огорожен сам санузел. Санузел, вот, да. И вот с таким видом будет полностью панорама, правильно? Да, правильно? еще французские балконы. Французский балкон да. у нас будет... Вот здесь, здесь да, и да, посмотрите, вот, вот здесь тоже плохо видно, но это все будет... А, а давай я сделаю так подсветочку, сейчас, да, не сильно, конечно, моя подсветка дает, но вот это все, вот это у нас будет окна, окна. Да. Ну, здесь у нас 220 да, или 230 потолки, Uh -huh. То есть есть местами скошено, потому что это последний этаж, но переживать, кстати, не нужно, ничего протекать не будет, так как а, все качественно очень сделано. Коммуникации все заведены, uh -huh. Интернет, и телевидение, холодная вода, все вот это, расскажи вот это вот будет это? закрыто, uh -huh. это не нужно переживать, просто сейчас стадия идет строительства, и это все закроется, зашьется. Да. За, вот. как вдоль стены или... Я не могу сказать, дольщины или нет. Понятно, но будет здесь проход вот такой. проход Вот здесь санузел, проход сюда, кухня, столовая. И комната полноценная, однокомнатная квартира. Что еще есть? Давай еще предложим людям. Видовые на море будут? Мы только что будем. А, она помимо города еще и на море, мы просто не озвучили. И вообще желательно для того, чтобы успеть, ну так сказать, с анонса сюда приехать и приобрести, то лучше не дожидаться, можно сюда приехать, все вживую это посмотреть, естественно, да. со мной, с Кариной, мы можем приехать, все это вам продемонстрировать, вот здесь как раз у нас есть свет, и вот опять же, та же самая территория, здесь где вот. у нас 35 квадратов, и также по периметру, да. Вот. Да. свет, свет, свет, это у нас будет вот окна, окна, окна, и также, я так понимаю, где-то еще будет французский балкончик, правильно? Да. Вот. 35 квадратов, но также можно полноценную однокомнатную квартиру сделать. Да? Рядную Она уже однокомнатная? Да? Да. да. Здесь у нас кухонная зона, там комната. Правильно да? гостиная вот. и здесь санузел. И санузел, да. При входе санузел здесь делаете гардеробную, кухня, а здесь столовая. Причем столовая, вот они с вами. А, ну даже здесь указано окно. Для того, для тех, кто не понимает. И здесь у вас будет своя спальня также полностью по периметру с окнами. А с потолком что будет застройщик делать? А что он должен с ним Ну, он будет как-то еще закрывать? Ну, здесь, конечно, да. Здесь, да. А здесь уже будут сами собственники да, закрывать. Да. Все. Вот, обшивать, утеплять сверху у нас пирог Крыша. Вниз, да? Ну конечно. Все. Да. Так что да, можете в этом плане здесь не беспокоиться. Дорогие наши зрители. Все, сверху сделано. Вот. А вверх у нас узаконен, одиннадцатый этаж. Ипотеки здесь тоже, да? Ипотеки, да, рассрочки, да. все это что работает, все действует Здесь у нас проходят ипотеки, соответственно, должны понимать, что все официально Старт продаж и также можно все заходить с ипотеками Те, у кого как раз ипотека одобрена, точка входа? 7600 тем более 7600 это за какой квадрат? 20, 27 квадратов. В принципе, тоже можно из этой студии сделать либо полноценную одну комнату, либо просто студию тоже. Центральный район, видовой. Там видовой на море, да, да, Видовой на море. Пожалуйста, центральный район, видовой 27 квадратов за 600 в ипотеку. В ипотеку. Обратите внимание. И можем показать у нас десятый да, этаж Да, покажем покажем 2 двухъярусная квартира а это куда у нас выход может туда выйти держись это для тех кому интересно вот кто хочет пощекотать нервы перед управдомом можно занести Сейчас спустимся на десятый этаж, покажем вам двухъярусный, да, у нас получается? Двухъярусные квартиры. Не переключайтесь. И вот в продолжение, ребят, давайте вам покажу. Это у нас квартира. Номер 90, Вот такая двухярусная. Это десятый этаж. По полу у нас здесь 40 квадратных метров. Делается второй ярус полноценный. И здесь выходит в общей сложности 76 квадратных метров вот такая дизайн проекта идет в подарок вид у нас пожалуйста вот оно море вот они горы так. горы, горы, горы и море детская площадка вот. Отпустили своего ребенка Вот она ваша детская площадка Парковка под детской площадке, там Лифт, поднялись вот Дети все защищены Можно играть в футбол, заниматься спортом Пожалуйста, воркаут зона тоже здесь Закрытая территория самого комплекса Что очень хорошо И вот центр, вот он у нас здесь Перинатальный центр Больница, горбольница Вот он Маримол. До Маремола. идти пешком буквально ну, 15 минут Это самое долгое На машине 3-5 минут вот. Так что вот он весь центральный район Вот оно наше море До моря у нас здесь доехать на машине ну, 10 минут даже если мы постоим Где-то потолкаемся в пробках вот. И делайте вот такую двухъярусную Двухуровневую квартиру в 76 квадратных метров Вот такой у нас еще и балкончик С этого балкончика у нас виды В сторону гор Там даже заснеженные видно Много зелени вот наш центральный район, вот он Маримол. Ну вот Маримол, я думаю, все, кто приезжает в Сочи, они знают, что такое Маримол. Это самый центр Сочи. Вот он, вот у нас Маримол, и вот там дорога проходит прям буквально 5 минут. Вот. Выезды, опять же, на центральную дорогу отсюда можно выехать на Дублер 3 минуты. Вот. А здесь у нас консьерж-сервис работает, два лифта. Дом уже давно сдан. Люди живут. Где, ну, многие делают ремонт ремонты и ремонт. А, сейчас вот верхний этаж запускается и здесь. А, очень хорошее горячее предложение. За вот эту всю красоту можно взять а, порядка ну, 19 миллионов. 19 19 800 если быть точным, 19-877. А, с дизайн-проектом в подарок. Вот, вот такая квартира. На втором ярусе, видите, уже окна сделаны. Дизайн-проект будет готов. Вот. Заходи, делай ремонт и живи. Центральный район, 76 квадратов. Здесь можно полноценно сделать трехкомнатную квартиру э, с кухней и гостиной. Вот, э, полноценную. Так что для тех, кто хочет жить именно в квартире, пожалуйста, вот ваш вариант. Ребята, к дополнению, вот мне как раз сейчас Карина сказала, есть очень отличная квартира на седьмом этаже уже с ремонтом. Отличная вот такая студия. Давайте сейчас вас приведу Так, наверное, все-таки сделаем Входим сюда Сделал ремонт от застройщика Очень светлая Все выведены Пожалуйста, и море прямой вам вид Даже, по-моему, у нас здесь С балкончика тоже видно Пожалуйста, вот он вот Балкончик, можно выйти Посидеть на балкончик посмотреть Вот оно море, вот они горы Это у нас седьмой этаж Уже полноценно заходить и, и Выставляем мебель и жилье а Такая квартира у нас сейчас От самого застройщика 9,5 миллионов. Пожалуйста, очень хорошая, светлая Квартира. Вся электроника выведена. Осталось только все подключить. Установить кухню. Это вот такая э, студия. Пожалуйста, здесь выставляете кухню. Вот. Диванчик ставите. И живете. И радуйтесь, ослабьтесь. Опять же, повторяю, центральный район. Все, все под руку. Школы, садики здесь у нас все под рукой. А, здесь также своя больница, поликлиника, торговый центр. Все, вот я же говорю. Своя парковка. Здесь у нас подземная парковка. Пожалуйста, наземная парковка, детская площадка. Те, кто любит спортом заниматься, также. Все здесь. Повторяюсь, все есть. Так что пишите, звоните, приедем, покажем. Ну давайте я вот сейчас спустился, покажу вам детскую площадку. Так, вот у нас парковка и вот она детская площадка. Так, там как подняться на, парк, на детскую площадку? Можно подняться на пассажирском лифте Либо по лесенке Вот, давай по лесенке Зеленушечка Дети Здесь вот детская площадка Так. Больное поле Так что вот Все 33 удовольствия Родители сидят дома Наблюдают О. С окна за своими детками Пожалуйста, вот футбольное поле, поле полноценное Для того, чтобы мяч как раз не улетел Все обтянуто сеткой Для маленьких детей, для футболистов Пожалуйста, вот воркаут зона Для теннисистов Ну, здесь еще такая импровизированная Это теннисный столик Но также это опять же буду делать Теннисный столик внутри доме есть вот, так что Еще раз Вот, комплекс сдан Люди живут Дети бегают. Вот. Старт продаж анонсировали, так что пишите, звоните нам, пока есть еще готовые в продаже лоты. Вот. Мы с Кариной вам желаем счастья. Да, счастья, <счастья> вот. да. а, пишите, звоните к нам, мы приедем. К Карине, Карина нам уже здесь все покажет, расскажет и будем уже приобретать квартиру своей мечты в Сочи, правильно? Да. Так что до Всем скорой пока. встречи. Пока-пока.